Если собираетесь запекать дороду, то обратите внимание, что лучше всего это делать в фольге, тогда рыба лучше пропитается специями и будет томиться в собственном соку с помидорами и жареным луком. Очень интересный рецепт, который подробно описывает, как приготовить дороду в фольге, известно, что благодаря фольге ускоряется процесс приготовления блюд, мякоть получается более нежной и сочной, но, чтобы появилась аппетитная корочка, в конце готовки стоит снять верхний слой фольги и слить образовавшийся бульончик, начинка очень вкусная, жареный лук придает приятный вкус рыбе, а специи и зелень пропитывают ее своим ароматом. Досмотри шин вида и я предложу записать список ингредиентов. 1. Разморозьте дороду, очистите чешую, уберите жабры, тщательно промойте брюшко, снимите с него все пленки. Возьмите лук, очистите его от шелухи, нарежьте тонкой соломкой, полукольцами, в оливковом масле обжаривайте лук, пока он не приобретет золотистый цвет. 2. Возьмите в равных количествах черный перец горошком, кориандр, сухие травы, все сложите в ступку и добавьте соль, затем тщательно все перетрите. 3. В почищенной и промытой рыбе сделайте неглубокие надрезы, 5 мм наискось на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга, натрите перетертыми специями до роду по бокам и внутри брюшка, дайте возможность пропитаться, пока готовится начинка. 4. В поджаренный лук положите помидоры без шкурки, ошпарьте кипятком помидор, чтобы ее удалить, перемешайте с луком, потомите под крышкой, затем переложите получившуюся начинку в свободную брюшную полость и в голову, Добавьте пару кружочков лимона. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Рыбу, на фаршированную жареным луком и помидорами, переложите на фольгу, очистите чеснок и порежьте тонкими пластинами. Спинку и бока рады, промажьте оливковым маслом, затем разложите по всей длине тушки чеснок, пересыпьте зеленью, петрушка или кинза, полейте столовой ложкой лимонного сока. 6. Заверните рыбу в два слоя фольги, выложите в жаропрочную форму, поставьте в духовку, разогретую до 240С. 7. Через 35-40 минут разверните фольгу и слейте образовавшийся сок, затем верните рыбу в духовку еще минут на 10, фольгой рыбу не закрывайте, готовую до роду подавайте с запеченным помидором или овощным гарниром не подпишется останется без следующих вкусностей вот что нам понадобится дорода две штуки помидор 2-3 штук чеснок 2-3 зубчиков лук репчатый 1 штука кинза 4-5 штук оливковое масло 4-5 столовые ложек лимон 1 штука соль по вкусу перец цветной горошком по вкусу кориандр по вкусу сухие ароматные травы по вкусу количество порций 4. Палец вверх или вниз. Комментируйте, подписывайте. Друзья, жду вас снова.